Меня интересует, как можно почистить матку от бывших партнеров. Имеет ли смысл делать это, если номер желаемых детей уже достигнут? Имеет смысл, коллега Наталья, имеет. Это мистика, конечно, но дело в том, что, да, недаром вот образ Венеры пришел нам сегодня в, пред... в вопросах, которые чуть выше. Матка женщины помнит очень много. Для того, чтобы очиститься, было несколько методов. Ну, как минимум самый простой, это дождаться естественного формы климакса. Когда это происходит, как бы очищение считается использованием. А, было еще, еще механизм очищения, это воздержание в течение 9 лет. Ну, полное-полное воздержание. А, очень эффективный этот метод, но, к величайшему сожалению, к сожалению, долгий и тяжело исполняемый, но очень эффективный. Есть системы голодания, которые чистят кровь. Система голодания плюс информационная работа в медитативных практиках, то есть с информационным очищением самого себя. Магические практики через стихии, погружение в землю, погружение в воду, то есть работа именно со стихийными силами, это тоже очень долго. Чистка по стихиям занимает чуть меньше, чем обычная естественная чистка воздержания, 7 лет, но при этом, при всем воздержание никто не отменял. Матка женщины помнит очень многое, особо хорошо помнит первого своего партнера и особо хорошо помнит мужчин, от которых были рождены дети. Да, и все это она не забывает. Если вы понимаете, что ваша магия требует от вас ритуальной чистоты, ну какой-то из этих способов надо брать. Обычно такие чистки проходят под эгидой наставника, вернее наставницы, потому что это чисто женская магия. И жрица, Это линия Артемиды, если вот брать греческое, греческое направление, то это линия Артемиды. Она была богиня-девственница, родная сестра Аполлона, который тоже ратовал за ритуальную чистоту. Вот под ее эгидой как раз исполняются и ритуальные действия, и механизмы, связанные с жертвоприношениями определенными, выполнение определенных ритуалов, там какие-то элементы служения, это здесь надо посвященных жрецов Артемиды и прочих богинь-девственниц, наверное, уточнять получше. Да? В общем, соберите информацию, если вас это интересует, соберите информацию о всех богинях девственниц. Это тебе и римская веста, это и гестия а, греческая, и конечно же Артемида, а, богиня-охотница, а, она же Диана в римском культе и впоследствии да, в э, известной книге Ведьм Арадия, э, так называется это Библия ведьм, но в тот момент, когда м -м, Артемида превратилась в Диану, там речь конечно о девственности уже не шла. Диана богиня плодоносящей природы, а это значит, что там девственницы быть невозможно. Но у вас есть задача не восстановить девственниц, а магическую чистоту восстановить, да? очевидно для каких-то более серьезных магических переходов, вот. здесь вам помогут именно ритуалы воздержания, по крайней мере в наших сегодняшних социальных условиях он самый-самый-самый будет эффективный. Вот. Ну найдете еще что-то будет хорошо. Да? Но поверьте, ради магии 9 лет не так уж много, всем тоже.